Аллилуйя! Слава нашему Богу, что Иисус родился! И Сегодня у нас такое праздничное настроение. Вчера наши сестры потрудились здесь. Видите, какая красота, да? Это наша сестра Мария Базикова и Людмила Пустошила. По-болгарски, Мария, а тебя не базика. То есть она не шутит, она вот, все очень серьезно. А Людмила у нас, она не опустошающая до да в полдень. Она приносит благословение и полноту, да, нашу сестра. Слава нашему Богу. Сегодня у нас рождественская проповедь. Начнем рождественская проповедь. Рождественское служение. И рождественская служба. Не буду злоупотреблять ваше внимание сегодня, постараюсь коротко, по сути. Давайте мы вместе откроем Евангелие от Матфея. Четвертая глава. Четверта глава. 4 глава, с 12 стиха. 12 вот стих. На проекторе вы можете читать перевод на болгарском языке. «Услышав же Иисус...» Сейчас я подожду, когда перевод включится. «Что Ян отдан под стражу, удалился в Галилею». То есть мы знаем, что мы знаем, что Иисус Христос, Он родился в каком городе? И знаем, что Иисус Христос родился родил в Койград. Кто знает? И жил где? И в Витлеем. И живял. И жил в Назарете. В Назарет. И дальше написано. «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаии». То есть Мы чуть попозже прочитаем пророка Исая. И Малку пророк Исаия. Который говорит, «Земля Заволонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». То есть, какая это была страна Галилея? была Галилея? Мы узнаем о том, что Галилея – это была языческая страна. была языческая страна. Которая находится за Иорданом. И что она находилась во тьме. Написано, «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной восиял свет». Что произошло с языческой страной Галилея? Языческой страной, Галилея? Туда пришел Иисус Христос. Там Иисус Христос. И начал говорить слова истины. И договоры, на И принес в эту языческую страну что? И в тазе страна как во свет написано. Осветил. Осветил ее. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона, потому что и там в языческой Галилее тоже были евреи, потому что это находилось недалеко от Израиля. Евреи, за что все недалеко, что Израил. Иисус Христос видит два еврея на берегу. Иисус Христос видит два на Ловят рыбу. <связать рыбу> ну, как-то по-еврейски, да, ловят? Ну, ну, <связать> потому что Иисус сразу определил, что это евреи. <связать> <связать> Наверное, они там что-то такое, у них сети какие-то были особенные. <связать> «Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающего сети в море. Ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, и я сделаю вас лавцами человеков. И тотчас, оставив сети, последовали за ним... Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова за и Иоанна, брата его. В лодке с Видеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку, и отца своего последовали за ним. Представляете, ремесленники, рыбаки. Представите, рыбари. Для которых рыболов. За какую-то вот. Рыбная ловля. Ну, основным пропитанием, и средством для пропитания. То средство за, э, Они при... оставляют свои сети, за и те уставят мрежи оставляют свои лодки, уставят, э, братья оставили своего отца в лодке. И, башити, э, уставят в тази -лодка, и последовали за Иисусом. И Иисус. Дальше. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие от Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.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 Один фарисей сказал, из Галилеи может ли прийти что-то хорошее? Казва, дали от нечто разве может прийти из Галилеи, другой фарисей говорит. Может от друг, фарисей? друг фарисей говорит, разве, раз, разве может из Галилеи прийти пророк? Или друг казва, дали от, э, хубов пророк? Помните эти места, да? Ну, то есть, что может прийти из Галилеи? Вот ну, это вот в каждой стране есть какое-то такое злачное место. И во всяко державы имо такого страшного месту? Ну как своего рода клуака. Ну, например, в нашем городе таким местом был Майку, Майкудук. Например, ну, в нашем городе такого места Мы все знали, что с Майкудука Всички ничего хорошего мы, не может там что не может дойти. Потому что там живут одни такие. Потому, что там живет сам Бандиты. Бандити, преступники. Вот. Ну, в России я думаю, что. И Фрусии, слышу, что мысли, Примерно, да, это Ростов на Дону. Ростов-на-Дону, ну, например, криминальный такой город, ну, криминальный город, вот, и так далее, и тому подобное. И таканота так. Поэтому, когда евреи слышали про Галилею, за тумаку от евреи эти сочувствовали за Галилея. Они так сразу мгновенно реагировали. Ну теми, что, что? может быть хорошего? Можно из Галилеи. Из Галилеи. Вот там. Но так написано у пророка. такая пища пророка. И давайте мы вместе прочитаем. неко-прочитаем заодно. Пророк Исайя. Пророк Исайя. Девятая глава. Девятая глава. С первого стиха. Стих. Какое же место исполнилось? Какое место исполнило? Вне Иисуса Христа. На Иисус. Место, которое написано у пророка Исаия. Семь веков. веков. Перед Рождеством Христовым Рождество. За 700 лет. 700 Пророк Исаия Пророк Исаия предсказал очень подробно. Много подробно. Я думаю, что больше, чем у пророка Исаия, не было предсказаний пророчеств именно об Иисусе Христе. вот не написал за И так подробно. И толково подробно. И смотрите, что пророк Исаия пишет. И как его пишет той. Прежнее время пророк Исаия повторяет 9 глава с 1 стиха. Прежде время умолила землю Заволонову и землю Нифалимову. Но последующее возвеличит приморский путь, за, Иордан, за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет восияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться при Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ермо, отяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина, послушайте внимательно, подходим к кульминации. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение. То есть войны, такие кровопролитные, То есть вы текуете, ногу, кров. они прекратятся. Войните, что и одежды, которые были обогрены кровью, будут отданы на сожжение, то есть за ненадобность. В, в пищу огню. Почему? За что? За что? И дается ответ, ибо, ибо это что, на старославянском это потому что. То есть дается ответ, тут всегда был отговор. почему придет победа? За что победа вот тема моей сегодняшней проповеди, мне мы победили. Не ми, потому что родился. За что родил, младенец, младенец. С большой буквы. С И послушайте логику. И какая логика-то? Любая страна. Держава, самая языческая. Самая черная. На находящаяся в тьме. На втомнена, получит полную победу. Если в ней. А в ней родится. Роди, младенец. младенец. Есть какая-то логика не в этом? Ли логика? Вам интересно? интересно любви. Если бы мне сегодня кто-то так сказал о а том, он... в твоей жизни обязательно придет великая победа. В твой живот... Но прежде нужно, Бачу, тува, трябва... чтобы в твою жизнь пришел и родился младенец. Понимаете? улавливаете мысль. Мы Если бы я жил во времена пророка Исаия, а кубих я бы проявил бы свое несогласие. А с не Я бы сказал Исаия. Исаия, извини. Исаия, Но, не Но логики нет вообще. Что это за пророчество такое? Какое пророчество? Языческая страна одержит победу. Потому что там родится младенец. За что там что родит младенец. Но как-то неконкурентно. У меня когнитивный диссонанс, Исаия. Я думаю, что Исаия меня сразу поймет. И я считаю дальше. Победа, потому что младенец родился нам, сын дан нам, владычество на его и нарекут его имя ему. Чудный советник, Бог крепкий. Кто родился? Кто родился? Пророчество о том, что Бог родится, придет на землю и будет первое время младенцем. Отец Вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правду отныне до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Можешь сказать на это аминь? Ли, «Аминь Знаете, я сегодня утром проснулся. Се сабудих, но проснулся рано. рано. Думаю, утром подготовлю проповедь. И, и где-то в пять часов сижу и ну, молюсь. И се и се моля. Господи, дай слово. Господи, дай, слово. Господи, дай чтобы Господи, было свежее слово. Ну, я не хочу проповедить... То же самое. Не искам да Я и хочу раз, каждый раз проповедовать что-то новое. Низком да мне всем нам было интересно. Да... не интересно чтобы всички. мне было интересно. И на мен да ми интересно. Потому что 30 лет проповеди одно и то же. можно и умереть и от, от тоски. Может да да, что-нибудь новое. Дай ми новое. обещал мне, что каждый раз будешь давать все новое. Убеждал, път, новое. все прошло. И, и, и Бог дает мне эту, эту проповедь. И Бог мне тази проповедь. И я начинаю молиться, Господь, а что же это, какую страну можно сегодня привести в качестве примера? Я за до Симолеку я держава мога до дам к первое, что мне в голову пришло. Первое такое, что мне ну, может, потому что мы вчера об этом вспоминали. Может, быть за что-то вчера с Егвوري. Мне пришло вам. Сомали. Дверями Сомали. Ну, думаю, ну что, хорошего может прийти из Сомали. может до дойдет ну, Сомали? Кто может не ответить? Кой может до может только. Мы знаем о пиратах, да? Знаем, что в Сомали. Сомалийские пираты, да? Кто-нибудь хотел бы иметь дело с сомалийскими пиратами? Я искал, не что Знаете, я, может быть, два года тому назад увидел первый я раз... Вы были перед двумя годами Это студентка стоматологического факультета Студент, на практике. К, ну, практика мы знаем что у стоматологов проблемы и со 10 от проблем потому что попробуйте вот так целый день поставить вот в такой позе. такая вот такая спина конечно очень устает и отвар много что и вот она пришла, практика на английском языке и на английский язык у нас уже есть переводчики да, профессиональные мы ну, переводят о том что она приехала прилетела Приведу, хочу тебе одну идею. Сомали. Вот Сомалия. Сомали. На Болгарске? Сомалия. Черная. Черная. Я скажу, чернее асфальта. Я сказал, что по черному Просто таких черных я давно не таких видел. Таких черных не сам видел. Никогда, наверное. да. Никогда. Ну, я говорю, проходите. Я скажу, пожалуйста. Спина болит, я должен осмотреть позвоночник, Более раздевайтесь, грибы, ложитесь на живот. Стыл, я через пару, пару минут по подойду. подойду а слегу, щедоида, и захожу, она и влизам, ну, так, по пояс раздета лежит на, спи, на животе. Курям, и я начинаю пальпировать я ей позвоночник. Стыл, и вижу, что моя рука на фоне ее кожи... И влизам, на фоне на кожу, и белая! И белая. Я удивился, но ну, это, учу. как бы, знаете, в таком контрасте. В таков в контраст. контраст. У него руки белые... Я в таком шоке. В хорошем шоке. Почувствовал себя белым человеком. Я выхожу из кабинета. Вижу, ну, Наташа, жена, жена идет на встречу. Женами уч... я, я, на встречу. я говорю ей. Наташа, ты знаешь? знаешь ли? Кем я себя чувствую сейчас? Как и все Я сейчас белоснежка. Кто... Просто как... белый. Снежанка. Снежанка, белый, белый человек. Белый, белый человек. Ну, это я просто к тому что и за что вы указывали, просто чтобы мы ненадолго представили что такое сомали. Аллаху, да представим, сомали я скажу вам сегодня одну простую истину внешне, что, кажете, истина, что если в сомали, сомали есть на сегодняшний день однес, хотя бы несколько новорожденных христиан по, христиан, по писанию писание эту, эта страна тази держава уже в победе. его можно сказать на этом можно накажете эта страна уже в победе. Вече в победе потому что в этой стране За что -то в держава родился кто Серудилкой. Младенец. младенец уникально звучит звучу уникально. но это правда. Истина. это истина вот сегодня на фоне вот этой ине на фоне. Я хочу сказать о том, что люди сегодня воюют не с помощью... Не борят. Мечей. Не с помощью с помощью копий. Копия. Не с помощью пушек. Не Не с помощью танков. Или И даже не с помощью ракет. Или ракети. Сегодня идет такая большая глобальная. Информационная война. война. Ну, народы, целые нации, конкретно вот так. Я хочу сказать смело. Потому что это правда. Много могут Демонически обрабатывается. Уже через все средства массовой информации. Средств на Кто согласен, Кто согласен с И люди просто сходят с ума. вот. Ну вот такая идет моральная, ну, на самом деле. Мотокова, знаете, деморализация. Деморализация. Такая деградация. деградация? Просто потому что люди тупо целый день смотрят интернет. Потому что -то -то по целый день интернет. И потом входит в какое-то вот такое. Если тва влезет в какое-то бессовское состояние, по, по другому не скажешь. Подруг начинь не мога дагуглить. И, И казалось бы выхода в этом И выхода из этого вообще нет. Не сестру во чиня мы исходу тва. Если бы. Убаче. Если бы, если бы Иисус не родился. Аку не себе родил Христос. Аминь или не аминь. Вот какой выход вот. Как победить в информационной войне? Я сегодня отвечу. Верь в Иисуса Христа. В Иисус Христос. Читай Христос. Библию. Там мораль. Там и морала. Там истинная. Там и... нравственность. Истинская -то нравственность. Построена на, неверо... построенная... на невероятной истине. невероятно Божественная, Божественная, Божественная истина. Аминь или не аминь. аминь. Молись Иисусу Христу. Молись Иисус. И ты уже что в победе. И ти вече ще си в победа. Потому что в твоем сердце. В сердце родился. Се родил... Кто? Кой? Младенец. Младенец. Иисус, Христос. Иисус Христос. Я открою последнее место. И, ще место. И оно уже написано в Новом завете. И в Завет. Первое послание к Тимофею. Послание к Запомнить легко. Да 3.16. То есть есть. Мы знаем, да, Библия в миниатюре. Знаем, Библия в миниатюре. Евангелие от Иоанна 3.16. А есть беспрекословно великое благочестие тайна. А на Которое написано в первом послании от Иоанна, а, от, к Тимофею. 3.16. Давайте мы вместе прочитаем. Первое послание к Тимофею 3.16. И беспрекословно... Великое благочестие – тайна. Мне интересно посмотреть, как это на болгарском звучит. Без противоречия, великая то на благочестие. Какая тайна? Бог явился во плоти. Бог се явил во плот кто такой Иисус Христос? Кто, Иисус Христос? Кто этот младенец? Кто это младенец? Это Бог, Твой Бог явившийся вен, во Плоть. Плот. Можешь сказать на это Амин? Это истина. Твоя истина это великое благочестие и, и истинное... великое благочестие и истина. Без каких-либо прикословий. Без То есть Богу, Богу бы хотелось, чтобы мы в это верили тотально. Господь искал Без каких-либо сомнений. Без никаких сомнений. Бог явился во плоти. Се плот, оправдал себя в духе, через духа, показал себя ангелом, виден проповедован в народах, проповедован между народами, принят верую в мире, при, приет э, во света, вознесен во славе, вознесен в слава. Вот Бог пришел когда-то, Господь и к нам в качестве младенца, э, В образ на младенец. В чем-то сердце недавно родился Иисус Христос. И в сердце на се Иисус. В качестве младенца. младенец? Но это не просто младенец. младенец. Кто-то может сказать: "Но каждый день рождаются все миллионы младенцев. И что из этого? И но большая разница, когда рождаются человеческие рождают младенцы. И большая разница, когда с неба приходит. Или сам Бог, Господь, и Слово становится, и става, плотью, Плот. Так написано. Так Вначале пише. было Слово, било словото, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все через Слово начало и через быть, да и в Евангелии от Иоанна, и в глава, 14 стих, глава 14 стих. И Слово стало плотью, плоть, и обитало среди нас, и обитало э, среди нас полное благодати. И в и истина. В полной благодати истина. Божье Слово стало плодом. Поэтому не говори так, о том, что у меня просто когда-то вошло Слово. И затова да не говорим, что когда-то в мень влязло Слово. Верь так что когда-то в тебя вошел в тебе родился 1 и бог. в этот же момент когда иисус тебе еще был младенцем, иисус был младенец в тебя, ты уже вошел в победу в тотальную победу потому что это не просто сам младенец а это бог бог и вы во плоть Аминь. знаете показал себя ангелом и показал, Бог оправдал себя в духе. Бог оправдал в духе вот что это значит как значит сегодня, и сегодня очень много людей говорят Но хор ну Богу хорошо там на небесах Господ в, небеса в этом как вот хорошем фильме Бр Брюс всемогущий». где в главной роли играет Джим Керри. В роли Джим Керри. мне очень нравится этот фильм. А вчера мы посмотрели Супруга повторно посмотрели. Рождественская история. Рождественская история. где Джим Керри играет практически Веду во всех Джим ролях. почти все роли. и играет невероятно. И, играя невероятно. и смысл каждый раз открывается и по новому. Смысл... а вот в Брюсе Всемогущем он говорит. Бог там сидит? как маленький мальчик, и издевается над нами, и лупой поджигает нас, и потирает ладошки, видя то, как мы корчимся от боли. Ну, вот такая, вот, вот такая интересная, знаете, интерпретация, интересная интерпретация того, что люди часто думают об этом. Бог. ты что издеваешься что ли там? Может, типа Мы тут мучимся, страдаем. Мы мучим А тебе там, там хорошо? Но это не так. Бог себя оправдал. Бог себя оправдал. И знаете, как себя Бог оправдал? Ли, как себя Он когда-то пришел в виде человеческой плоти. Он стал человеком. Я стал человек. В единственном случае. В единственном случае. Это беспрецедентно. Он пришел в лице Иисуса Христа. И вы знаете, за всю свою жизнь, Бог, Господь, во Христе Иисусе, Иисус Христос, подвергался самым невероятным соблазням. Самым невероятным искушением. Страданиям. искушения. Страдания. Боли. Давление было в Гефсиманском саду настолько огромное, Натисково в что капли пота с его челок капали, как капли крови. Весь демонический мир и ополчился. Демонический на... связи Просто такое с... страшной силой колоссальное давление. Много и, страшен натиск. и в конечном итоге оплевали, смертка. избили, из... набили. пропустили через полк. Плювали, Надели на голову терновый венец, сложили, э, венец от на тростью забили этот венец в голову, в так что кровь опять потекла с, и кровь с, с головы по челотому, и наконец пронзили на Голгофском кресте, на и вот от этих страшных мух. И вот эти страшные муки Иисус Христос он скончался преждевременно. на Не то, так, как обычно умирают распятые люди. Не как-то обыкновенно. Палачи удивились, почему Иисус Христос умер так быстро. И учудили, за что Иисус почему? За что? Потому что грех всего мира. За свят. Был возложен на Иисуса Христа. И был вверху него. Проклятие всего мира. И проклятие то на свят. Было. Возложено. Иисус было, Христос сам взял это проклятие на себя и написано и пригвоздило и пишет, в Карл на крыста все болезни и, болезни и недуги Иисус Христос взял на себя Иисус Христос и что написано и у пророка Исая 53, глава. 53 глава но ранами его че чрез му мы исцелились сме и он одержал победу и то е, и, и, и на подвиг души своей и через подвиг она душата си он смотрит с довольством. Иисус Христос сегодня доволен. Он оправдал себя в духе. Сегодня никто не сможет упрекнуть Иисуса Христа. Иисус, конечно, тебе хорошо. Иисус и на Вспомни про страдания Иисуса. ему не было хорошо. Не я думаю, что ему было страшнее всех. И, всех. Было страшно. И больнее любого человека на этой земле. Таким страданиям он подвергся. На такие страдания Но Иисус Христос подлагал. одержал полную победу. Иисус Христос имел полную победу. Но сегодня я именно о том, победу, что победа в нашей жизни приходит тогда, когда в наших сердцах когда в наши сердца рождается рожда. младенец. младенец. Скажи на это Аминь. Скажите, аминь. Давайте мы склоним наши сердца и, сердца и коротко помолимся. И помолим. Скажем спасибо Иисусу. Благодарим, Иисус. благодарим Тебя Иисус, Иисус Христос за то, что Ты пришел когда-то и в то, мою жизнь. И в мой живот. Пришел как младенец. И дойдя, как младенец. Родился, в Родился в моем сердце. И я пережил когда-то первую любовь. И вот это было настолько уникально. Это как в притче описывается. Это все равно, что встретить медведь, медведицу со своими медвежатами. И как медведица ограждает своих медвежат, так ты ограждал нас, когда мы имели эту первую любовь. Когда ты в нас был как младенец. Ярость готова пожрать противника. И осознание невероятно безграничной Божьей любви. Любви ко всем нам. Нас. Мы тебя сегодня благодарим, Иисус Христос. За то, что ты когда-то пришел на землю. Това, на земята, оправдал себя в духе. И доказал через духа. Показал себя ангелом. Показался на ангелите, потому что до этого никто не видел Бога никогда. За не и виждал Господь. Единородный, сын, Единородный Сын. Вечно существующий в недре Отчим. Бог явил, Господь явил. Принят веру в мире. Через веру в свято, и вознесся в славе. И, вознесел в слава. и сегодня ты, Иисус, восседаешь и одесну и у Бога на высоте. Застанул, Тебе просто, за все слава, на весь... честь, хвала и величие Поклоняемся Тебе, Единый Бог Через жертву Иисуса Христа Силу и Святого Духа и силу -то на Дух. Мы молились во имя Отца и, и Сына И Святого Духа И народ Божий, доскажет. И Божий народ докажет Аминь. Аминь Иисус родился Иисус родился Иисус родился в твоем сердце когда-то. в сердце. Имеешь ли ты победу сегодня? Имеешь ли победу Если ты имеешь, то почему? Имаш победата, за что я имаш? Потому что родился младенец. За что -то родил младенец. И это написано у пророка Исая. Пророк и сегодня, спустя уже 2700 лет, и вече след 2700 години, я вполне согласен я с Исаей. Для меня это звучит очень и логично. Вас звучит много логично Потому что Бог. Он совершил невероятное чудо. И совершил невероятное чудо. Аллилуйя. Аллилуйя. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Слава Богу. Слава на Бога. Я хочу сказать, что если ты из какого-то города, от, да, от откуда город, говорят, что оттуда разве может прийти что-то хорошее, или из деревни, или, от села, или из страны, или от льжава, то сегодня Бог реально хочет, чтобы ты был победителем. Однажды Бог искателей Аминь, аминь. Ты хочешь быть победителем? Искатели победителей. Аминь. Вот тоже мы из Караганды города, там были одни сплошные лагеря ланчев для заключенных. Больше полную сослагели за Затворницы. Затворницы да. И слава Богу. И слава на Богу. Бог взял нас, избрал, не избрал поставил на это место, и поставил на место для того, чтобы основать здесь церковь. За да, за да... Да, поэтому скажи: несмотря на то, откуда я. Скажи, несмотря, можешь себе, можешь слушать. Да. Бог хочет, чтобы я был победителем. Потому что младенец родился. Аминь. Аминь. Да, слава Богу. У нас сейчас будет. Можно отключать видео.